Mm. <music> Для кардиохирургов университетской клиники Казанского федерального университета устроили показательные операции. С 27 февраля по 1 марта в клинике проводят мастер-классы по хирургическому лечению фибрилляции притери с применением катетерной радиочастотной абляции системы нефлюроскопического навигационного картирирования, основанной на трехмерной технологии получения изображений очага в реальном времени. Чтобы поделиться опытом с университетскими специалистами, были приглашены кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения России. Благодаря оборудованию, которое было поставлено в конце того года и введено в строй на базе университетской клиники КФУ, возможно проведение сложных смешательств по коррекции нарушения ритма практически любой локализации. В настоящее время начало этих операций было приурочено к проведению мастер-класса, с помощью наших коллег из российского кардиологического научно-производственного комплекса имени Мясникова. Фибрилляция предсердия – это одна из форм аритмии, которая требует длительного приема лекарственных препаратов, но даже это не гарантирует защиту от ишемического инсульта. Катетерная радиочастотная абляция позволяет сохранить правильный ритм сердца и входит в перечень основных методов лечения данной болезни. В данном случае проводится операции транскатетерно, то есть без больших рассечений, без больших доступов. С помощью катетеров происходит прижигание тех участков миокарда, которые служат источником или путем ненужных импульсов сердца. С помощью наших коллег нам удастся, я надеюсь, поставить эту операцию на постоянную основу. Пациентов таких много и востребованность в подобных операциях высокая. За время мастер-классов университетская клиника Казанского федерального университета поможет девяти пациентам. А опыт, который получили казанские кардиохирурги, позволит проводить данную операцию регулярно. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.